Альтами 104 – это монокулярный биологический микроскоп, который при сравнительно невысокой цене обладает всеми характеристиками профессионального лабораторного микроскопа. Такие микроскопы еще называют рутинными или рабочими. Это связано с тем, что их используют для всех основных стандартных микроскопических исследований. Наибольшим спросом представленная модель Пользуется в различных медицинских организациях, ветеринарных лабораториях и образовательных учреждениях. Данный микроскоп оснащен удобным столиком с двухкоординатным перемещением, высококачественной ахроматической оптикой, в том числе масляно-иммерсионным объективом с увеличением 100 крат фокусировочным механизмом, который управляется с помощью коаксиально расположенных ручек, грубой и точный фокусировок, и конденсором конструкции АБ для регулировки интенсивности освещения и получения максимально контрастного изображения исследуемого объекта. В комплект поставки данного микроскопа входит инструкция по эксплуатации, пылезащитный чехол, два окуляра, имеющие увеличение 10 и 20 крат, синий светофильтр и иммерсионное масло. Револьверное устройство обеспечивает установку четырех объективов. Смена объективов производится вращением револьверного устройства как по, так и против часовой стрелки до фиксированного положения. Четыре полноценных ахроматических объектива стандарт 1.45 имеют 4, 10, 40 и 100-кратное увеличение. Для защиты объективов с увеличением 40 и 100 крат от случайных повреждений из-за малых рабочих расстояний используются специальные пружинящие оправы, сохраняющие в целости микропрепарат и фронтальную часть объектива. Микроскоп оснащен двухкоординатным предметным столиком размером 110 на 140 мм со съемным препаратоводителем. Такой механизм дает возможность плавно перемещать изучаемый материал сразу в двух взаимно перпендикулярных направлениях с помощью специальных рукояток, расположенных на одной оси под предметным столиком. Фокусировочный механизм расположен на штативе микроскопа и обеспечивает вертикальное перемещение предметного столика при вращении ручек фокусировки. Микроскоп имеет по две коаксиально расположенных ручки фокусировки с каждой стороны штатива. Одна часть ручки перемещает столик быстро, но менее точно и называется ручкой грубой фокусировки, а другая называется ручкой тонкой фокусировки и перемещает предметный столик плавно и точно. Микроскоп имеет мощную подсветку с плавной регулировкой яркости освещения, а коллекторная линза, встроенная в осветительную систему, способствует увеличению размера светящегося тела. Регулировка яркости освещения осуществляется вращением диска, расположенным справа на основании штатива. Помимо стандартной галогенной лампы освещения, можно заказать комплектацию микроскопа со светодиодным осветителем или приобрести дополнительное зеркало, с помощью которого можно направлять свет в объектив от стороннего источника света. Со светодиодным осветителем микроскоп меньше греется, а при использовании зеркала не обязательно подключать микроскоп к сети переменного тока. Также Altami 104 оснащен конденсором ABBE, который предназначен для фокусировки проходящего через него света при работе с объективами от 40 крат. Такие объективы обладают небольшими апертурами и для получения максимально возможного контраста изображения потребуется сужать попадающий в объектив пучок света до диаметра, схожего с апертурой используемого объектива. Конденсор установлен в кронштейн под предметным столиком микроскопа. Перемещение конденсора вдоль оптической оси микроскопа осуществляется с помощью рукоятки перемещения конденсора, расположенной под столиком микроскопа. К корпусу конденсора светлого поля крепится откидная оправа для сменного светофильтра или матового стекла. Для достижения наилучшего качества изображения рекомендуется прикрывать апертурную диафрагму конденсора светлого поля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 и вращением револьверного устройства выбираем объектив с наименьшим увеличением. Затем перемещаем предметный столик так, чтобы подвести под объектив участок объекта с наибольшей плотностью. Вращаем рукоятки грубой фокусировки до появления изображения объекта и при необходимости регулируем уровень мощности проходящего света. Уменьшаем диафрагму конденсора до минимума и, наблюдая в окуляр, перемещаем ручку вертикального перемещения конденсора так, чтобы в поле зрения появилось изображение диафрагмы с максимально четкими краями. Далее центруем конденсор относительно линзы выбранного объектива с помощью центровочных винтов конденсора и устанавливаем такой размер апертурной диафрагмы, при котором изображение объекта получается наиболее контрастным. При установке объектива с большим увеличением медленно вращаем рукоятки тонкой фокусировки до появления четкого изображения объекта. Благодаря своим конструктивным особенностям и характеристикам, Altami 104 можно назвать самым бюджетным биологическим микроскопом профессионального уровня. Он прост и надежен в использовании, имеет качественную ахроматическую оптику, мощную систему освещения с плавной регулировкой яркости и конденсором ABBA, точную систему фокусировки и удобный предметный столик с двухкоординатным перемещением. Выбирайте Altami, Подписывайтесь на наш канал и следите за обновлениями.